Ну что, очень непросто, начинаем эту неделю, буквально все говорят о начале глобального финансово-экономического кризиса, причем прецеденты, опять же, связаны с серьезными трудностями банковского сектора а США. Вспоминается сразу 2008 год, когда крах Lehman Brothers стал как раз причиной, первоисточником масштабного финансово-экономического кризиса в мировых масштабах. Что произошло с банками США? Сильвергейт, ну, мы говорили об этом банке, который тесно взаимодействует с криптовалютными компаниями еще неделю назад, но буквально под конец прошлой недели о трудностях сообщил другой банк, Silicon Valley Bank. Сейчас уже известно, что деятельность этого банка приостановлена, но сам факт того, что такой кризис мягко говоря, ликвидности, возник у двух крупных американских банков но позволяет порой на тему, а что, если это не конец, что, если следом последуют и другие банки, что будет с всей банковской системой США, что будет с компаниями, которые взаимодействуют с этими банками и так далее. Но здесь отдельное ответвление – это разговоры о влиянии того, что сейчас происходит на рынок криптовалют. Вот, к примеру, наверняка вы могли в каком-то из пабликов, уверен, то, что подписаны на многие из них, заметить, как обсуждали именно отвязку одного из самых именищих, стейблкоинов USDC. в эти выходные после возникших проблем у силикон вели бэнка мы увидели что курс USDC отвязался от курса к доллару и в моменте просадка была около 15 процентов в тот момент когда это произошло конечно же легко было предположить что ну вот это падение легко может продолжиться потому что уже произошла отвязка на 15 процентов это в стейблкоине одном из самых популярных и, как многие говорили, самом надежном, потому что э, резервы этого стейблкоина, точнее компании-эмитента стейблкоина, э, расположены в крупных американских банках. Ну, в этом-то и проблема. Потому что более 3 миллиардов средств эмитента СИОКОЛ как раз было у Силиконовой Банк. И сейчас после начавшейся процедуры банкротства о санации речи, конечно же, не идет. Хотя все может быть, но пока что информации нет. Если официально говорить о банкротстве, то, конечно же, вкладчики получат максимум по 250 тысяч в соответствии с обязательствами по гарантии вкладов для тех, кто для тех, кто размещал средства и э, Секол не будет исключением, то есть эти миллиарды долларов возвращены не будут, поэтому это еще один повод, друзья, задуматься, как вы относитесь вообще к криптовалютному рынку, верите ли вы в стейблкоины? Конечно же, по одной истории рано рассуждать на перспективу, например, что может произойти с USDT, потому что там совершенно другая система гарантий и резервов. Но не бывает дыма без огня. И задуматься стоит. То есть с проблемами столкнулся USDC. Это не какой-то третий сортный токен, где их легко можно было бы объяснить. Но это стейблкоин которые имеют капитализацию в десятки миллиардов долларов. Что если следом посыпятся другие банки? Где будут расположены другие резервы этого эмитента? токенов привязанных к доллару один к одному и последствия будут уже просто катастрофическими на бомберг сегодня была заметка о том что текущее восстановление биткоина это отскок дохлой кошки да может быть и так я призываю вас к тому чтобы сейчас вы были ну, крайне внимательными к тому что происходит и как никогда помнили о правилах риск менеджмента и о том что не нужно связываться с активами покупать их, если они существуют в ну, крайне негативных фундаментальных обстоятельствах а такие обстоятельства сейчас ну, степень негативности как по криптовалютному рынку их нужно поискать я сторонник того что биткоин будет даже снижаться поэтому цели 18 и 15 тысяч после пробоя конечно же 20 тысяч эти ориентиры никуда не делись но опять же если вернуться к отойти от тематики криптовалюта поговорить о банковской системе сша то те проблемы, которые сейчас она испытывает, они могут начать масштабироваться. И будет ли это вот эта дорога непростая, которая в конечном счете спровоцирует турбулентность на всех мировых финансовых рынках и приведет к некоторому подобию кризиса 2008 года. Ну, возможно, да, друзья, потому что очень долго уже говорят об вот этом кризисе, который давно назревал. Сейчас условия для этого кризиса еще связаны с тем, что делают крупнейшие центральные банки в плане ужесточения монетарной политики, серьезные проблемы с ликвидностью и так далее. В общем, какие-то вводные, которыми можно было бы описать непростые экономические условия они сейчас присутствуют и трейдеры паникуют, не только трейдеры а точнее инвесторы паникуют, которые имели депозиты и имеют в банковской системе США есть такое понятие как bank run когда кризис одного банка провоцирует инвесторов на то, чтобы они забирали свои средства из других банков, потому что опасаются, что то же самое может произойти и с банками, которым они доверили свои средства. Если этот процесс сейчас начнет набирать обороты, то, конечно же, трудности, с которыми столкнулись Silvergate и Silicon Valley Bank, покажутся нам только лишь цветочками. Ягодки будут еще впереди. На этом фоне повышенный спрос сейчас на золото, которое улетело в космос. 1881 доллар за тройскую умсу. Я, конечно же, сделку уже закрыл, потому что в таких условиях продавать золото – это глупо. А сейчас что может быть с золотом дальше? Если положиться на снижение доходности американских облигаций, они снижаются, потому что... Институционалы начинают массово переводить средства в облигации, и это логичным образом приводит к снижению доходности этих активов. При снижении доходности трежерис снижается курс доллара, сантимент сейчас указывает на то, что 72% трейдеров уже золото шортит, и меньшинство в покупках золота будет расти. Поэтому, если вам интересно, я думаю, что 1900 мы увидим, но новых позиций по золоту я уже не открываю, немного расстроился, потому что мы столько недель с вами двигались по вот этому нисходящему ралли и зарабатывали доллар за долларом. Но буквально за считанные дни, даже, скажем, часы, все это было нейтрализовано. В доллар я по-прежнему верю, 103,52. Почему верю? Потому что завтра данные по инфляции, которые могут показать рост годового а, а, индикатора годовой инфляции, например, с 6,4% до 6,5%. А вспомним, что было сказано Павлом еще неделю назад. Это хороший бэкграунд, вот чтобы доллар, ну, по крайней мере, держался на плаву. А если мой сценарий действительно кажется таким, оправдается, и инфляция, Редактор превысить значение позапрошлого месяца, то все начнут снова спекулировать, ну, по крайней мере должны, на идею более агрессивного подхода Федрезерву к текущей монетарной политике и более активному повышению процентной ставки. Но он этому не противоречит. 311 тысяч новых рабочих мест. Прекрасный показатель, даже несмотря на рост уровня безработицы с 3,4 до 3,6%. Рынок нефти пока без изменений. Я сторонник того, что рост продолжится. Намерение российских производителей сократить объем нефти добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, снижение запасов нефти США и надежды на Китай, которые никуда не деваются. Ждем 85 и выше. Еще один дуэт активов, который я добавил в портфеле, это пара доллар-иена 134,08. Сейчас котировки слабая статистика, провальные показатели по ОВП. Это все же ну, лично для меня подсвечивает условия, при которых Банк Японии должен задуматься, а не является ли причиной снижения экономики в том, что Банк Японии продолжает проводить сверхмягкую экономическую политику в условиях высокого инфляции. может быть пришло время что-либо менять и сейчас еще у японской иены есть один козырь в рукавах это собственный статус как защитного актива если мы будем и дальше наблюдать за такими форс-мажорными событиями как случились с отдельными банками банковской системы сша то японская иена будет пользоваться скорее всего друзья большим спросом чем доллар поэтому здесь нужно подловить момент я попробую испытать удачу и э, буду ждать теста поддержки 130 ен за доллар по биткоину, э, как уже отметил, ждем дальнейшего снижения ниже 20 тысяч и возможно даже к в, отметкам 18 тысяч и 15 тысяч на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока